Добрый день! У микрофона Алексей Федорцов. Это видеозапись для того, чтобы объяснить общую, общие принципы работы контекстной рекламы. Так что начнем с того, что мы настраиваем вам контекстную рекламу в рекламной системе Яндекс.Директ. Перейдем к описанию общих принципов работы этой рекламной системы. Итак, есть потенциальный клиент, который вводит запрос... После этого система Яндекс.Директ идентифицирует его, как заинтересовано в этой нише. И вы можете показывать ему рекламу. Рассмотрим на примере ниши видеонаблюдения. Так, реклама в Яндекс.Директе бывают трех видов. Исключая медийную рекламу. То есть рекламу баннеров на поиске и в других рекламных сетях. После того, как потенциальный клиент ввел запрос, система Яндекс Директ заносит его в базу и рекламодателям открывается возможность с помощью рекламной системы Яндекс показывать этому пользователю рекламу. В первую очередь это реклама на поиске и реклама в РСЯ, так называемой рекламной сети Яндекс. Подробнее о каждой из них. Реклама на поиске возникает после того, что видите на этом скрине объявления, которые выскакивают после того, как клиент потенциальный ввел свой запрос. Он видит в четырех первых строчках рекламное объявление, а также на последних местах на этой поисковой странице и также на других страницах которые он дальше листает и рекламная сеть яндекса которая представляет собой огромное количество сайтов партнеров яндекса с которым заключен договор о показе рекламы и когда пользователи посещает этот сайт и на нем есть место для показа баннера. Рекламная сеть Яндекса автоматически показывает ему ваше объявление, исходя из настроек, которые вы произвели при создании рекламы. Вот пример из этой ниши. Рекламная сеть, работа рекламной сети Яндекса на примере интерфейса Авито. То есть, после того, как человек ввел запрос видеонаблюдения, видеомонтаж в поисковой строке Яндекса, теперь ему показывается реклама тех, кто хочет продать ему видеонаблюдение, монтаж видеонаблюдения. Авито является одним из сайтов-партнеров многочисленных. Таким образом, по такому типу работают все площадки RSI. Принципальное отличие рекламы в поиске и рекламы в рекламной сети Яндекса – это стоимость. Реклама на поиске – это вити-скрин по геоположению город Краснодар и статистика стоимости кликов по объему трафика по этим ключевым словам. То есть на данный момент в записи, в записи этого видео запрос видеонаблюдения для частного дома цена на поиски. Один клик на это объявление будет стоить вам 561 рубль, если вы находитесь на первом месте и занимаете 100% трафика. Аналогично и по другим запросам вы можете видеть. Довольно дорого для среднего и малого бизнеса. Поэтому есть РСЯ. Мы используем грамотное сочетание рекламы на поиске, рекламы в Россия и также ретаргетинга. О ретаргетинге чуть позже. Вот пример. При том же самом геоположении город Краснодар. Ключевые слова, такие как видеонаблюдение. Видеонаблюдение под ключ цена. Цена в системе РСЯ. Как вы видите, цена клика намного дешевле. Это позволяет значительно снизить расходы на привлечение клиентов, грамотно используя и чередуя рекламу на поиски и рекламу в системно в РСЯ. Отдельно коснемся ретаргетинга. Что это такое? На этой схеме наглядно показано, каким образом работает ретаргетинг, который мы также настраиваем в рамках сотрудничества с вами. Пользователь после того, как рекламе первый раз приходит на ваш сайт и покидает его не сделав целевого действия но уже ознакомившись с вашей компанией мы настраиваем показы именно на этих пользователей с помощью ретаргетинга и так как клиент уже потенциальный клиент уже знаком с вашей компанией, как правило это наиболее горячий трафик и нам стоит дешевле привлечь его на ваш сайт. Посадочную страницу или квиз. Как правило, эта аудитория самая горячая после того, как она уже первый раз ознакомилась с вами. Мы используем это для того, чтобы увеличить эффективность рекламы в целом. Далее. Ваша посадочная страница. С помощью системы Яндекс Директ мы направляем трафик на ваш сайт, посадочную страницу или квиз. Иными словами, конвертор, Конвертер, потому что здесь происходит конвертация трафика в потенциальных клиентов, которые оставляют вам контакты. Цель сайта вашей посадочной страницы, естественно, получить контакты, чтобы им потом продать. Виды получения контактов бывают следующие. Оставление контактных данных через форму обратной связи. Звонок по указанному вами контактному номеру телефона, либо начало переписки, запрос коммерческого предложения через ваш мессенджер, например, WhatsApp, если такая функция подключена у вас на сайте, если она имеет место быть. После того, как человек оставляет заявку, результаты вы можете видеть в личном кабинете своего сайта, квиза, на примере этого скрина, где вы видите все параметры посетителя, по которым он зашел на сайт. И можете подробно с ними ознакомиться. Вот примерно в таком виде. То есть есть контактные данные, есть те параметры, которые у него запрашивали, если это квиз, есть UTM-метки, IP-адрес, страница перехода и так далее. То есть все необходимые данные, чтобы грамотно подойти к закрытию клиента в сделку. Аналогичные данные дублируются на вашу электронную почту. Мы настраиваем поступление заявок на указанную ваше, в вашу рабочую электронную почту, чтобы можно было оперативно с ними взаимодействовать. И вот таким образом она выглядит в интерфейсе. Это может выглядеть вот так. На примере одного из наших клиентов. заявки, с которыми надо поработать. Следующий момент – это контроль эффективности рекламы в целом. Сейчас я расскажу, что мы применяем для того, чтобы контролировать эффективность и каким образом вы можете видеть эти показатели. Что мы делаем для того, чтобы вы их видели? Во-первых, в первую очередь, это применение UTM-меток. UTM-метки применяются для того, чтобы видеть с какого устройства, с какого гео, города, области, конкретного места, по какому ключевому слову и с какой рекламной кампании поступил клиент. Визуально это выглядит как добавление к основному URL вашего сайта некоторых данных, которые и передают эту информацию в систему аналитики. Система аналитики Яндекс Метрика, а также мы используем отчеты Яндекс Директа. К примеру, таким образом выглядит эта метка одного из наших клиентов, которого мы настраиваем рекламу на брендирование авто. Про этой метки мы уже упомянули. Яндекс Метрика. У вас мы предоставляем вам доступ ко всем ресурсов, ресурсам, с помощью которых мы настраиваем рекламу и аналитику вашего сайта и вашей рекламной кампании, в том числе Яндекс Метрика. Здесь вы можете четко видеть количество заявок, их стоимость и общую конверсию сайта. Это на примере одного из наших клиентов именно по видеонаблюдению. И, конечно, есть статистика компаний, внутренняя статистика рекламных компаний системы Яндекс.Директ, с помощью которой мы также можем получать отчеты. Эти отчеты еженедельно в автоматическом режиме отправляются вам на электронную почту в понятном виде, где вы их можете видеть. Также вы можете видеть их в интерфейсе статистики рекламных компаний, на примере одной из рекламных компаний мы видим, что с двадцатого по двадцатого мы выбрали понедельную статистику, в которой есть статистика показов, статистика кликов переходов на сайт CTR по каждой неделе отдельно расх общий расход по каждой неделе статистику можно настраивать как по дневную, так и по недельную, так и по месячную и по квартальную в удобном разрезе анализировать показатели. Эти данные нужны в первую очередь для нас, чтобы максимально оптимизировать рекламные кампании, то есть достигать максимальной эффективности. Вы видите на примере этого отчета, что за этот период мы получили конкретно в этой рекламной кампании 78 конверсий со средней стоимости 383 рубля на видеонаблюдение и монтаж систем видеонаблюдения. Здесь вы видите, что есть это неделя рост. И также можете оценивать другие показатели в недельном разрезе и так далее. Удобно посмотреть все это в качестве графика. Также выбрав столбцы показателей. Здесь мы видим у нас показы и клики. Допустим, мы, нас интересует цена целей и количество достигнутых целей конверсии. Видим, что за этот период сложилась такая динамика по получению 78 конверсий, конкретно с этой рекламной кампанией. То есть вот в таком понятном виде вы получаете отчеты на электронную почту. Таким же образом у вас есть статистика к, в Яндекс.Метрике, где вы можете формировать отчеты или мы можем настроить автоформирование и такую же отправку в понятном виде вам на электронную почту.